Чем запомнится уходящий год науки и технологий студентам Казанского федерального университета? Как молодой ученый Казанского федерального университета изменил подход к добыче высоковязкой нефти? И тем самым будем улучшать ее компоненты состав и снижать ее вязкость необратимо, то есть она дальше повышаться уже не будет. И тем самым извлечение будет проще. Всем привет! В эфире Универ о о студии Надежды Вечерякова. В общежитиях Казанского федерального университета продолжается вакцинация иностранных студентов. Так, в прошедшие выходные вакцинация для студентов четвертых и пятых курсов прошла в шестом общежитии студгородка на улице Адели-Кутуя. Они прививаются однокомпонентной вакциной Спутник Лайт. Для прохождения иммунизации иностранным гражданам необходимо предоставить паспорт, а также полис добровольного медицинского страхования при наличии документа. Напомним, что записаться на прием можно по телефону. 233 320 или обратиться по адресу университетской клиники улицы Вишневского 2А. 2021 год. Признанный годом науки и технологий все быстрее подходит к концу. Каковы его итоги и каким результатом пришел Казанский федеральный университет? Смотрите в нашем следующем сюжете. Год науки и технологий ворвался в Казанский федеральный университет очень стремительно. А его итоги были подведены в зале попечительского совета КФУ. Здесь состоялась встреча руководства Республики Татарстан с членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президенте Российской Федерации. В сфере докладов был отмечен существенный прогресс Татарстана, в частности, успех КФУ в проекте «Приоритет-2030». Кроме того, были отмечены и другие продуктивные инициативы ректора Ильшата Гафурова. Например, технопарк, детский сад для детей с расстройством аутистического спектра «Мы вместе» и серия образовательных интенсивов «Про наука КФУ».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 нашей молодежь в творческих направлениях и спортивных направлениях. Ректор университета совместно со студентом Института фундаментальной медицины и биологии Хожи Акбаром Валежоновым нажали на символическую кнопку и дали старт перезагрузки студенческой науки в Казанском федеральном университете. В рамках Года науки и технологий также была запущена акция «На острие науки», направленная на вовлечение школьников, студентов и их родителей в научно-исследовательскую сферу. Так, в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета состоялся целый цикл научно-популярных лекций. Здесь рассказывали о современных достижениях молекулярной биологии, персонифицированной терапии, искусственном интеллекте и многом другом. Впервые в Альма-Матре состоялся фестиваль науки для первокурсников открывая мир науки». Свои научные кружки здесь представили химики и экологи, математики и гуманитарии, программисты и инженеры. На сегодняшний день в университете существует более 120 кружков, деятельностью которых занимаются непосредственно сами студенты. Без кружковой деятельности. Довольно сложно э, выбрать ну, чисто из теоретических знаний, чем ты хочешь э, заниматься в дальнейшем научной карьере. Да? На торжественном мероприятии также была презентована Ассоциация студенческих научных кружков КФУ, которая призвана консолидировать деятельность всех студенческих научных кружков при университете. Если сейчас с первых же дней их обучения э, привлекать их к практике, это и теория соответственно, ложится лучше и усваивается лучше. Про Пронаука – еще один уникальный формат образовательных интенсивов. Возможность стать студентом на одну ночь или несколько дней и узнать жизнь университета изнутри. Он был запущен еще пять лет назад. Первоначально лекции проводились в очном формате. Однако в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, пронаука переформатировалась в онлайн-версию. 2021 год. Восьмая серия под названием «Ночь великих». В программе лекции о том, как стать Нобелевским лауреатом, придумать свой язык, опыты и эксперименты, а также онлайн-экскурсии по интересным уголкам КФУ. Стоит отметить, что с каждым годом желающих принять участие увеличивается в разы, а просмотры в социальных сетях бьют рекорды. Более 50 тысяч. В рамках проекта про науку. Мы сегодня вам покажем серию химических экспериментов под общим названием Сон Миндзлева. год науки и технологий. Это год, которого ждало все научное сообщество России. Главной целью было привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, с чем Казанский федеральный университет прекрасно справился. Надежда Мещерякова, Универньюз. В центре имени Анатолия Карпова Казанского федерального университета прошел чемпионат Татарстана по игре Go среди студентов. Чемпионат включал в себя пять туров, по результатам которых были определены победители и призеры среди девушек и юношей. Как отметил директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чекрин, сегодня ГО остается одной из немногих игр с полной информацией, где благодаря интуиции человек может обыграть компьютер. В рамках Года науки и технологий мы продолжаем рассказывать о молодых ученых Казанского федерального университета, отмеченных правительственными грантами. Как изменил подход к добыче нефти Сергей Ситнов, смотрите далее. В Министерстве природных ресурсов России рассчитали, что легкая нефть закончится в 2044 году, а плотность тяжелой нефти не позволяет применять традиционные методы извлечения.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 каталитических систем наших, закачанных в Татнефти. И годом позже была закачана на основе никеля композиция на месторождении Кубы, это бока Дохарука месторождение, разрабатанное компанией АО «Зарубежнефть».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 Студент второго курса Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Максим Антонов стал лауреатом международной премии «Мы вместе» трека «Волонтеры и НКО». Его проект «Чистые игры Казани» в номинации «Зеленая страна» удостоился третьего места. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда». Мероприятие приняли участие команды и студентов, и аспирантов различных институтов ВУЗа. Мероприятие по распространению знаний, геологических, геофизических, общеэнциклопедических знаний. Вот такая вот студенческая инициатива ребят из СРГ проведения интеллектуальной игры «Что, где, когда». И что самое интересное, эта игра объединила не только институт геологии, но и другие институты. Мероприятие мы проводим не один год. В прошлом году, к сожалению, из-за ограничений мы не смогли провести игры. В этом году мы вернулись к нашей традиции.